Рано утром э, ворвалось около 9 человек уголовного розыска. Э, многие из них были в масках, бронежилетах с, с автоматами. Э, они им грозили мне, что выбьют дверь, поэтому пришлось им двери открыть. И первые их слова были ⁇ это всем лежать, типа ну, лечь мордой в пол, руки за голову. ⁇ Сказали мне, э, чтобы я одевался по по-быстрому, потому что я задержан. Вот, то есть, ну я начал э, потиху собираться, и мне говорят, типа, давай быстрее, типа, ну, начали меня, как сильно-сильно бы, торопить, я говорю, что я не в армии, они мне говорят, что, типа, ты свой рот э, закрой, иначе, типа, у тебя будут проблемы большие, и, и давай шевелись. Один из них сказал, что, типа, ты тут не, ну, матом не вы, как я не знаю, как сказать, там, не выпендривайся. Э, Потому что, типа, ну, будешь, типа, там, выпендриваться, типа, мы тебя посадим на бутылку и на тебе на голову. Посадили в микроавтобус, и он был без номеров, я успел это заметить. Завели туда и сразу же поставили на колени. И сказали держать руки за спиной. Если какой-то, ну, там, я делал какие-то движения, там, ну, небольшой пытался пошевелиться, потому что у меня ноги сильно затекали. То есть, ну, я их ну, практически не чувствовал то сразу ко мне применялись удары в голову, там, ну, такие, ну, не, не сильные, но типа, они давали понять, что, типа, если я буду двигаться, то мне будет э, очень плохо. В составе комитета, значит, мы стояли около четырех часов, тоже не двигаясь, лицом к стене были слова, что, типа, вы анархисты, значит, там, вы за типа, вам, типа, вы в колонии поедете, типа, там, в петушатню, и там, ну, подобные слова, то есть, типа, ну, просто там смеялись над нами.